Всем привет, это CSGOFail. Ссылочка на который, кстати, будет находиться в прикрепленном комментарии вместе с халявным промиком. Можете играть так же, как и я, выводить так же, как и я, но не внося своих денег. Ссылочка будет в прикрепе. Приходите по ссылочке, приходите в бонусы, используйте промикс прикрепа и играйте. На сайте есть три основных режима: кэш, джекпот и колесо. Кстати, у меня почему-то какие-то появились проблемы с кэшем на сайте, и у меня за место гейба вот здесь играет именно крутит колесо. Майнкрафтовский скин. Кому нужен скин в Майнкрафте забирать? Я не знаю, реально, как проблема с кэшем. Вот тут все нормально, типа, а вот тут просто Майнкрафт, пацаны. Ну, вот такая тема. Сегодня что хочу проверить. Хочется взять много скинов по 0.25 долларов и посмотреть, сколько же с 25 центов можно поднять. Так, 97 долларов на балансе остается. В инвентаре, в общем, 2.25. Хочется использовать кэш для этого, потому что ну на колесо я прям не заточен. Изначально хочется использовать ну самую сейвовую стратегию. Просто фигачить по 1.25 Посмотрим, что из этого получится Естественно, чем больше ставка, тем больше выигрыш Поначалу это будет прям минимально Но опять же, главное ловить и не сливать Посмотрим Так, все вот эти скины мы будем пробовать на 1.25 фигачить Уже 0.3 есть И посмотрим, сколько максимум можно будет поднять До какой суммы дойти с 25 центов По факту это с промика То есть сколько можно апнуть с промика по разным стратегиям а, по 10 скинов играем То есть вот эти вот все 10 идут на 1.2 Потом еще 10, ну по 0.25 Закупаем, идут уже по а, другому Коэффициенту 1.1, но это прямо Самая сейвовая история, по которой только можно Играть, а, следующие уже будут По рискованным иксам, то есть 5, 10 и так далее, и посмотрим Все-таки на каких же кфах на крэше Лучше поднимать с промиков, по факту Эта тема актуальна не только для фейла Но и для рана, для, да и в принципе для других Крэшей, но элементарно сейчас два самых Топовых сайта по крышам это ран и Поэтому я их и беру в пример Ну то есть на самом деле это своеобразное руководство Как же бустить с промиков У нас уже 0.36 По факту самый топ пока что это 0.36 25 центов сейчас это где-то Блин, надо интернет чтобы под рукой был У меня его нет, сейчас загуглим У вас то будет на экране, мы сейчас проверим Кстати, ставим дальше Пока что 0.36 самый топ был Ну короче, 25 центов в рублях Это 18 рублей, да У нас уже 3 цента есть Короче, сколько можно апнуть с 18 халявных рублей? Ну, я думаю, что, честно, можно дойти до косаря, но здесь вопрос в том, что может повести на коэффициенты, может нет. Но по факту, блин, ну, хотелось бы, конечно, чтобы повезло, но максимум мы пока доходим до а, 0.36. 0.36 это сколько? Это денег, очень в центах сложно считать, 0.36 долларов в рублях. В рублях это 27 рублей, ну, то есть, по факту, пока что до 27, кстати, новый рекорд, это 0.43. В районе 35 рублей с 18 уже сделали по а, ставке 1.2. То есть пока 1.2 все-таки самая своего история. Но мы ничего другого опять же не пробовали. Хочется потом на 1.1 попробовать. Но пока вот надо запомнить, ну, по факту 43 цента. Так, если нас сейчас еще буста будет прям очень хорошо. Давай, до 25, да. До 25, до 1,2 нам нужно 0,52 уже 52 цента это где-то 40 рублей Поэтому по факту Ну с 18,40 сделали С халявного промика Блин, до соточки дойти Вот соточка это своеобразный барьер До соточки доходишь, все, уже прям хорошо И уже 62 цента А чем больше, опять же, повторюсь Стоимость скина, тем больше плюс но ну, элементарно, с 25 центов на 1,2 на на ты получаешь совсем минимум Конечно, если ты ставишь уже миллио, миллиард, миллион долларов Кстати, надо запомнить, 0,62 максимально Если ты ставишь, короче, миллиарды долларов уже, то там с э, небольшим иксом, да, например, 1,2 Но можно получить плюс несколько тысяч долларов Ну здесь вопрос о стоимости скина, который ты ставишь Так, идем дальше и 1,2 также, 0,25 0,25 ну, сейчас опять всю эту лесенку придется делать, переделывать. Ну, неплохо. Опять, опять 0.3. В принципе, своеобразный день с рука у нас идет. Короче, 46 рублей пока что был э, у нас рекорд. 46 рублей, либо же 62 цента. Сейчас опять 0.3, и хочется все-таки дойти до 100 рублей. Потому что, повторюсь, 100 рублей это вот своеобразный предел. То есть уже после соточки там можно и тысячу, и две, и три. Ну вот, главное дойти до сотки. Кстати, сейчас офигенный икс был 66,33. немного Туплю мне вечер, поэтому в словах могу путаться Как бы, нормальная ну, нормально такая история Обычная Мы 36 центов поставили, хочется, повторюсь До 100 рублей бустануться Найс, nice, опять 0.43 Ну вот сейчас, я думаю, вот на этом На этой ставочке будет запор максимальный Потому что, ну, смотри Было 7, было 2, было 6 И сейчас опять 2, но ну, сейчас должна быть Единица, 1.1, что-нибудь типа такого Ну, а мы проверяем, сколько можно На разных коэффициентах, если ставить подряд Бустануться, чтобы вы уже выбирали КФ По этому мы ничего не будем, чисто на каждую ставку залетаем. Прямо не очку я, уже 0.52. Еще одна ставка, это будет 62 цента. После 62 пойдет новый рекорд. <с> я очень сомневаюсь. Ладно, 62 цента мы, может, поднимем, но дальше вопрос. Потому что тут кэфы 7.262, и тут типа пятерка. Ну, такое себе, реально. Удовольствие. Ладно, 0.52, поехали. Да, пытаемся до соточки бустануть. Вот сейчас будет крэш. Ну, это, это очень читаемо. Хорошо, опять 62 цента. По факту вернулись а, и получили рекорд, который был у нас, ну, на предыдущем скине. Если мы это дело сейчас перебиваем, то будет уже круто. Потому что больше денег, больше ставка, больше выигрыш. Ну, тут как бы все. Ну, ну, вот опять, видишь, пока что получается до 62 дойти и все, он дальше не пускает. Хорошо, у нас остается еще 3... 3, точнее, 4 скина. И дальше уже меняем стратегию. На 1-1 все-таки заходить не буду, потому что ну, это очень будет рочно, честно говоря. Хочется попробовать 2, 3 и 5. Вот 5 это самое интересное, что сегодня хочется попробовать. У нас опять 3 цента есть. Ждем следующую ставку. Ну. Но... Все-таки, наверное, на коэффициенте 1,2 можно долбануть, ну, максимум 46 рублей, типа даже, наверное, рублей 60, это если долбить без перебоя, ну, то есть без остановок. Если делать остановки, ждать вот такие вот кэфы, после этого опять ставить, то, конечно, можно бы установить неплохую сумму, но в этом ролике, повторюсь уже, мы делаем прям ставка за ставкой, то есть не... Берем во внимание высокие коэффициенты. Типа, можно, конечно, выждать единицы, чтобы после них ставить. Но это уже своеобразные тактики, которых я не придерживаюсь. Я, мы сегодня просто проверяем самые более менее адекватные коэффициенты, на котором можно именно в крэш поднимать. 36 центов, 3, 36 центов у нас а, в 43 тем временем превращаются. Сейчас еще две ставочки, и опять мы сделали 46 рублей. Фамос, блин, закроем Фамаса. О, рекламирует себя на ютубе Все, ну 43 43 цента, окей Четыре скина остается. 4 скина, а в инвентаре 3, если мы сейчас сливаем. Пуехали. Ну, тут единица была, поэтому по-любому 1.2. Так, идем дальше. Крэш 1.22. Прям очень близко. Но, раньше, кстати, 1.2 это часа его ВКФ был, когда только, знаешь, эра рано началась, потом фейл появился. 1.2 ниже 1.2 очень редко крэшила, и типа это прям имба такая была. На сегодняшний момент ну, что-то такое себе, честно. Хотя, ну, с халявы, фактически полтинник поднимать, кайф на самом деле. Опять же, учитывая, что вроде бы как на фейле можно только с депом выводить э, халяву, насколько я помню. Но элементарно, смотри, поднялся до 50 рублей, за по помню, там где-то 25 центов, это в районе 10 или 20 рублей. Короче, вывод, ну, будет рублей 70-60. И моментальная продажа скина там 40 рублей. Условно, ну, ты все равно в небольшом на плюсе будет. По логике, единственное, не знаю, может тут отыграть эту халяву, нужно или нет, но вот халява с депозитом здесь это 100%. Ну, типа, если ты поднимешь до косаря, я думаю, уже по-любому надо будет депать Потому что таки вводят Здесь к этому вопросов вообще никаких нету. У нас тем временем опять 43 цента И три скина в инвентаре лежит Так, опять 52 Я думаю сейчас Егор это все будет перематывать Иначе просто ролик очень длинный получится Сейчас пробуем ставить новый рекорд 62 цента Если сейчас будет буст с 62 И потом и сейчас еще один выигрыш Это будет новый рекорд Так, ну смотри, 62 цента, поехали Давай, новый рекорд Хочется все-таки его поставить Потому что, ну блин Как-то 40 46 рублей, ну такое себе. Здесь уже больше полтинника будет, насколько я понимаю. Да, смотри. Хорошо, 74 цента, нормально. Так, новый рекорд начинаем ставить. Это вообще круто. Что у нас, 74 цента в рублях? Я просто параллельно гугле сижу, ну, чтобы примерно понимать, потому что очень сложно переводить такие, а, такие прям данные. Так, у нас... У нас 89, ну смотри, 74 цента в рублях это 55 рублей, фактически мы дошли уже до доллара, ну до, доллар с нынешним курсом это наверное рублей 70, поехали, 1,2... Ну, до 70-ти, 60-70 рублей Короче, мы сейчас где-то поход дойдем Главное, чтобы был выигрыш Но я понимаю, что скорее всего единица будет, он не дойдет Дошло, смотри, уже доллар Доллар 0,7, блин, а вот это круто А вот это реально здорово Ну, если смотреть конкретно по курсу, доллар это 75 рублей То есть, ну, блин 75 все-таки с халявы Если дойдем до соточки, это будет барьер Но сейчас должен крашиться, не верю я Да ладно, доллар 28 ну, сейчас, если мы еще раз выиграем, это уже будет 100 плюс рублей с халявой Ну, окей а, То есть, 1,2 все-таки кэф не подводит Ну, здесь, получается, мы 10 попыток сделали Понятно, что не каждому будет так прокать Ну, не 10, мы здесь сделали 7 попыток Но, фактически, получается, каждому седьмому человеку может быть дропнет. Не знаю, почему каждому седьмому Ну, у нас уже, блин, у нас фактически 2 доллара Мы сейчас делаем уже плюс 30 центов за шаг Как 30, так, стоп Ну, 20 с копейками за шаг но это норм. Хорошо, давай дальше. Доллар 54 рекорд. С 25 центов. Слушай, ну если мы дойдем хотя бы до 5, я, я, очень, я, я очень люблю. Серьезно. Так, еще. И это фактически 2 доллара, блин. 1,85. Я сейчас загуглю. Не, я реально сейчас загуглю. 1,85. Это уже 139 рублей. 139 рублей. Крэш, да, сейчас где-то будет? Ну да. Но смо... слушай, до 139 дошли. Я сейчас вот это все уже солью. Давай даже на 5 сделаем по приколу. Потому что, ну, я уверен, что мы этот рекорд уже просто не переплюнем. Да, все. Окей. Тут вообще без варианта. И сейчас знаешь, что хочется? Попробовать опять же выбрать 10 скинов и попробовать долбануть на 5. То есть как вот э, из 10 скинов какой шанс сделать 5? Но он сейчас просто просто на единицах и так далее, потому что там офигенные, конечно, кафе были. Слушай, вот, ну, если на 5, но ну, это будет очень смачно. 10 скинов, посмотрим, сколько из них получится на 5 сделать. Ну, 139 рублей с промика получилось апнуть, это прям хорошо. А, самая топовая халява, которая есть на данный момент, это панда скинс, там без депа вывод. Но там ты выводишь без депа, да, все круто, но там, ну, типа 20 рублей, 50, 100, это очень круто. Тут 139. Да, с депом, но это 139 рублей. То есть, о чем? я, в принципе, говорил, не обязательно брать ксфейл, да, за примеры, я не говорю конкретно, переходите, нет. Просто, когда я говорю, ребят, есть шанс апнуть, у вас есть халява, реально можете попробовать, потому что, а вдруг фортанет 139 рублей. Ну, как бы приятно на самом-то деле. Мы сейчас пробуем на 5 поднять, хочется все-таки посмотреть. Напомню, что по факту это можно назвать своеобразной халявой, ибо, ну, промики чаще всего, по крайней мере, на фейл не ошибаюсь, если дают 25 центов. Поэтому мы смотрим, сколько можно поднять на разных коэффициентов. Если я Идея зайдет, я прям все кфы проверю, сделаем огромный, не знаю, часовой ролик, и в этом часовом ролике мы будем пробивать по 10 скинов все кфы абсолютно, это будет очень крутой видосик, но он будет час, может даже полтора. Наберем 1000 лайков, я здесь замахнусь на косарь, потому что очень долгий ролик, очень много сил придется на это потратить, на каждый кф, то есть начиная от 1.1, заканчивая x20. Ну, по 10 кинов будем долбить Главное, чтобы вам эта идея зашла Но сегодня с промиком мы установим 49 рублей Как бы, ну, классно Сейчас проверим пятерочки и думаю, ролик можно будет заканчивать Потому что, по факту, это была проверка Самого сейвового, по моему мнению, коэффициента На, в принципе, крэша 1.2, 100, даже округлим 140 рублей, можно спокойно Ну, не спокойно, но ну, на седьмой шаг у нас, у нас Точнее, на седьмой скин у нас получилось сделать Элементарно намутить у кого-то 10 промиков, вот так, так же, как и я И долбить по и 1.2, ну, круто Выжидать, знаешь, пока ютуберы Наснимают 10 роликов, копить, копить, копить Промики, и потом, как ты накопишь 10 промиков, ну, опять же, 10 раз 10 активаций, да, это будет где-то э, 2,5 доллара сделать 39 рублей Ну, классно. Можно, опять же, больше Если ждать Вот такие, выждать вот такие коэффициенты И потом после них делать ставки Ну, как бы, в любом случае, сегодня у нас было немного другая Другая тема, но, тем не менее Короче, с и 2,5 баксов халявных Да, ну, на 7, на 7 скин Можно сделать офигенно. Можно сделать красиво как говорил Мурат, такси Кстати, давно не было пятерок, вот если сейчас ждет пятерка Это тоже будет смачно на самом деле Но вот пятерку поймать Unreal Короче, как я в каждом ролике говорю По поводу 1 и 2 КФ, он, он реально Самый сейвовый, ну просто хочется поймать Типа большой КФ, я не говорю о 20 А 10, хотя бы пятерочку Хотя бы пятерочку, ну это что-то очень сложно Так, ловим x 5 Ловим x 5 но это будет Получается, что, доллар где-то плюс-минус? Если мы X5 поймаем, это будет то будет где-то доллар, я так думаю. Ну, блин, вот X5 это очень сложная тема. И плюсом ко всему давно не было единичек. Я думаю, до X5 сейчас не добежит. Хотя, блин, слушай, есть, есть, есть шанс. Если поймаем X5, это будет круто. По факту с промика. Да, X5 это 1,25. Но рекорд у нас... 139 рублей, либо же доллары 85 центов. Но, блин, попробуем на том же самом кэфе. У нас сегодня такие условия. Если сейчас мы сделаем x5, это будет 5 долларов, это будет рекорд, конечно. В чем я очень сомневаюсь. Два кэфа высоких подряд, но ну, манреал Не, я попробую сейчас, конечно, забрать. Просто хорошо, мы сейчас, сейчас уже немного другую стратегию посмотрим. Если бы мы сделали x5 сейчас, да, это было бы, ну, типа, 5 с плюсом баксов, но я просто очканул. Хочется попробовать реально посмотреть, сколько можно бустануть, по один 76. И зря я очканул, честно говоря. А, нет, не зря. Вообще не зря. Давай реально просто проверим, типа будем сейвиться 1.2, 1.3, 1.5. Посмотрим, до чего можно дойти. Но рекорд 139 рублей был. Сейчас прям сейвов. 188. Это новый рекорд. 2 доллара будет, будет сок. Это где-то 140-150 рублей плюс-минус. Ну и плюсом сейчас я забираю на 1.1. 1.2, да, где-то будут забирать. Попробуем дойти. Но, блин, кф5 еще словили. Ну, в общем, с промика реально можно бустануться. Конечно, не 100% шанс, по факту там 10-30% дается, даже, ну, 30% на то, что ты сможешь все-таки, никто тебе не обещает, но тем не менее, смотри, 2.14, это все по факту с промика, это 160 рублей, по факту, 161, 162 где-то, давай сейчас попробуем сделать на 2, я думаю, ролик можно заканчивать, он на самом деле получился длинный, проверяли сегодня, что можно поднять с халявы на сайтах, на сайтах с крэшами, блин, ну, неплохо, честно, если бы в мое время была такая халява промики, я бы поднимал, вот, ну, честно это, это очень круто по факту с нифига ты получаешь ну вот смотри 3 доллара нет но ну я по-любому я не мог не забрать 2 и 93 221 рубль без депозита блин хорошо давай еще раз давай еще раз бля но ну это рекорд новый это просто новый рекорд до, до 500 рублей если сейчас получится дойти я вообще офигею 3 и 43 окей хорошо мы сейчас за 1 и 2 по факту делаем сколько плюс Uh, больше чем... 50 центов мы делаем за один шаг, офигеть Это 258 рублей, я сейчас загуглил, 258 рублей, блин Ну сейчас, конечно, будет единица, но хочется рискнуть И каждый, прямо каждый uh, ход ставить Никто от единицы не застрахован, поэтому Так, ну, почти 4 доллара Почти 4 доллара, блин Это почти 300 рублей Без депа Три сотки халявных. Он, кстати, высокие коэффициенты дает, но окей, мы не выжидаем здесь, как бы я о чем и говорил, выжидать не будем. Кстати, давно не было, опять же, пятерки, хорошо, что больше на пятерку не ставил, потому что ее, она потом просто уже не дропалась. Я жду единицу, уже 4 и 17. Да, это очень долго, но, ребят, это 200, это 240 рублей, это 240 рублей, понимаете, да, с 18 и 240. Больше, чем x10 <с> на самом-то деле. 5.46. Вообще просто на спокойном, ребят. 5.46. 5 долларов 46 центов. Это почти 5 хат. Почти 500 рублей. С 18. Какие едем дальше? Мне нравятся, мне нравятся эти движения. 5 баксов. Вообще нормальная тема. Так, забираем. 6, 6, 6 баксов, слушай. Не, у нас сегодня роут у 500 рублей. <с, с промокода до ножа. По факту, ну, блин, по факту с промика можно поднять нож, если захотеть. Если очень сильно задрочиться, то, я думаю, это возможно. Ну, окей. Ну, короче, максимум 6 долларов 12 центов. У нас получилось поднять 461 рубль с промика. Ну, вот честно скажу, это... Да, это очень сложно. Да, это дрочно. Но, тем не менее, у нас это получилось сделать без подкруток, без шансов. Поэтому, ребят, пробуйте. Все в ваших руках. Если мы сейчас заберем X50, это будет очень смешно. <с> Посмотрим. Ну, прикинь. Ну, да, конечно, X50 забрали. В общем, всем спасибо. Это был Человек. Ссылочка с халявой в прикрепе. Всем пока.